Есть гусеницы шипованные, под названием буксировщик Айс. Есть гусеницы обычные, без шипов. Есть гусеницы и мини, и лонги, и мини-пятисотки. Но...